Как называется этап этой работы? Перерыв Я спрячусь от, от меня не спрячешься я хит, я Разумно, если мы поставим вдоль стены всю мастерскую, так быстро развернем ее угу. До выхода Сейчас вот здесь ресепшн и полный вот она мастерская Повёрт для собаков. <свист> <свист> И вот она, отвертка. То есть я её упаковал вовнутрь, чтобы да, не добраться другой отверткой. Один на три плюс девятьсот Получится потом. По Давайте работать? я Уоллену еще раз прошу Звони, да. Как ты понимаешь, куда нужно вешать круг? же опыт. Но ну, это в смысле не, не, не красота, а. Нет, это так надо. Все учебу. Ты что вот он повешивает? Мальчик, зайди, пожалуйста. А? Видно будет. Спасибо. Ты прям хорошо встал, шикарно. Так, это хорошо, это круто.